Уважаемые партнеры, клиенты и коллеги, завершается 2022 год. Это был непростой год, на протяжении которого мы с вами столкнулись с новыми вызовами и задачами. Выходящий год помог нам посмотреть на многие вещи по-новому. Мы расстали приоритеты и пересмотрели ценности, исходя из текущей геополитической ситуации. Мы сумели разобраться, кто является нашим истинным другом и надежным партнером, а от кого можно ждать подлости и предательства. В этом году мы проделали большую работу и реализовали много новых проектов. Но в следующем году мы все вместе должны сделать значительно больше. Отечественная гражданская авиация и наша страна в целом нуждаются в новых цифровых решениях. Мы должны не только решить задачи по импортозамещению, но и достигнуть цифрового превосходства российских решений на мировых рынках. Наша компания поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, Отличного настроения, интересных проектов и всяческих успехов в новом 2023 году.